Всем привет! Меня зовут Николай Кудрин, я живу в городе Вельск и являюсь директором некоммерческой организации ТРОПА. Это точка роста позитивных активностей. Наша некоммерческая организация является центром развития социальных проектов Вельского района. Мы консультируем инициативные группы граждан, любых вообще сумасшедших, которые приходят со своими идеями. Это территориальное общественное самоуправление без образования юридического лица, это самые разные общественные организации, женсоветы, советы ветеранов, садоводов, не знаю, рыбаков, моряков, охотников, спортсмены, спортивные НКО очень часто обращаются. Самые различные отрабатываемые вопросы и проекты, Помогаем, ищем грантовые конкурсы, помогаем в написании заявок, не занимаемся грант райтерством не пишем проекты за кого-то. Если человек придумал себе идею, значит вы обязаны этого человека вовлечь в ее реализацию. Если он не хочет, если он хочет, чтобы кто-то за него все сделал, это не та идея, которая, за которую нужно уцепиться. В программе «Малым территориям. Большое будущее» с 2018 года но только в 2021 году мы созрели на реализацию вот этой идеи юридического лица. Юридическое лицо у нас молодое, мы молодая НКОшка со всеми проблемами, которые присущи молодой НКОшке. Но что самое главное? Самое главное, конечно, команда. Это легко сказать, сплоченный коллектив, команда, но на самом деле это прежде всего ваше близкое окружение, ваша семья. Ваши дети, которых вы обязательно берите во все свои э, движухи и активности, и тогда они вырастут вам помощниками. Замечательно, что Центр Гарант собрал нас э, вот в 2018 году. Мы не только посмотрели э, лучшие практики, кто что может, кто чем занимается, но мы поняли, что мы не одиноки, что э, э, такие сумасшедшие есть на каждой территории, хотя их э, не очень много, но, э, наверное, вот хорошо, что столько. Что касается темы вообще этого ролика, что бы я сделал по-другому, так вот ничего. Это, наверное, особенности моего организма, что я так долго собирался, зрел на реализацию вот этой проекта НКО. Я очень долго думал над тем, кто будет заниматься финансовой стороной вопроса, отправлять бухгалтерскую отчетность. Как это будет происходить, регистрация устава, все это меня очень напрягало, поэтому ну вот, пока у меня в голове не разложилось все по полочкам, я боялся это делать. Ну вот, наверное, да, такой совет, не бойтесь, бросайтесь смело в омут, если вам позволяет это особенности вашего характера. Что еще хочу сказать, сборники лучших практик. Это все фигня, потому что лучшая практика, лучшая для конкретного человека, для конкретного места. Каждое ваше место, каждая ваша малая территория уникальна. И почему-то нужно всегда э, думаем мы о том, что у соседей всегда лучше. Трава у соседей зеленее, солнце греет ярче. Так вот это не так. Самое важное это понять, чем вы отличаетесь. Почему именно вы интересны. И тогда все пойдет. Вектором развития нашей некоммерческой организации, кроме того, что мы оказываем услуги по консультированию по социальным проектам и являемся ресурсным центром, мы занимаемся культурным наследием. Не просто культурным наследием, а его консервацией, сохранением исторической среды и интерпретацией в современный туристический бизнес в индустрию гостеприимства. Мы научились э, работать с туристами, мы возим гостей, со, сами создаем тур-маршруты, кормим, поем, э, влюбляем в наш город. И мы считаем, что это правда одна из, э, одна из тех векторов, э, из тех направлений, которые помогут малым территориям выжить. Да, сегодня у нас нет производств, сегодня у нас постиндустриальное общество, и у нас индустрия впечатлений развито, да, сегодня вырастают те поколения, которым важно увидеть, важно увидеть и важно почувствовать себя главным, поэтому, ну вот, во главе угла человек, мы собрались за любовь, когда мы создавали свою НКОшку, нами не боль руководила, а любовь и желание жить лучше, интереснее, чего я вам желаю, я желаю, чтобы каждая ваша территория жила лучше, интереснее и главное, чтобы вы себя в этом нашли, чтобы вы делали то, что вам нравится. Вот это самое важное, мне кажется.